Всем привет, с вами Черри, О, боже, это снова Майнс Руфт Сити. Да, это он. И я сейчас, спустя три месяца построил поезд. Ну как три спустя? Я еще месяца три назад его построил. Только мне было влом записывать, и было много дел. А сейчас вот есть возможность буквально пять минут обе а сказать по чем. Так что давайте начнем. Я нахожусь в кабине э, машиниста. Это вот кабина машиниста, здесь вот так. Я не знаю, как вообще выглядит кабина машиниста, поэтому я представляю, что она выглядит как-то вот подобным образом. Если я его выключу, в принципе, она работает, а вот здесь, там два их. Ну, вот так выглядит она. Идем дальше. Это вагон, машинист, я не знаю, я честно не знаю, что тут и как должно быть, но... Я понаставил тут кучу всякой хрени, только и все, <смех> и вот. И теперь зайдем в обычный вагон, то есть тут есть э, обычные вагоны, да. И все эти вагоны, я честно не знаю сколько их тут, то ли 5, то ли 6, то ли 8, ну не считая вагона машиниста, они все купе. Я хотел сделать еще плацкарты и вагон-ресторан, но мне было лень. И я не знал, как сделать вагон-ресторан. А про плацкарт я вообще забыл, и только вот буквально пару минут назад вспомнил. И перестраивать было лень, и вот все. Это туалет. Ну, туалет вот так вот у нас выглядит. То есть нажал, нажал, пасал, закрылось. Помыл руки, и все. И пошел обратно к себе. Я же не рассказал, вот тут 4 койки и столик. Ну, в общем, как и в обычном купая на самом деле. А это кабины, ну, блин, где, короче, эти, как они, проводники. Во, проводники сидят. Так. И, в принципе, все, мы можем спокойно выйти из поезда, да и я вам покажу, как он выглядит. То есть все поезда, вагоны, они вот такие, одинаковые, абсолютно. И только один вагон, машинист, на самом деле, он меньше даже получается, чем вагоны, но он тоже норм. Вот такой вот вагончик. И, в общем-то, да. И, в общем-то, колеса круглые, здоровые. Я не знал, как их вообще сделать нормально, но получилось вот как-то так. И теперь пойдем. Это у нас, кстати, платформа. Кто не понял, она у нас просто прямая. И мы летим, летим, летим, летим, летим. На самом деле, мы должны идти, по сути. Здесь можно спуститься вниз. Вот там у нас автостоянка для машин, которые приезжают, знаете, куда? Ну, сюда. А что это? Это у нас, ребятушки, сейчас узнаете. Это у нас ЖД вокзал. Вот такой вот он. И, господи, опять тьма. Да что, что ты будешь делать? Как она часто здесь, а? а. Ну, тут у нас заканчивается. Я тут не доделал. Ну да, ладно. Серьезно, на самом деле все вагоны они одинаковые. Вот точно такой же вагон. Точно такой же туалет. Я их тупо всех копировал. И все. А, вот. Теперь давайте мы облетим ЖД. А, тут выход. Ну... Выход из ЖД вот сюда на платформу. Вот так вот он выглядит. Он выглядит на самом деле как смайлик с носом и глазами и улыбкой. Вообще прикольно. Давайте облетим, я вам покажу, что туда как. Он такой бело-красно-песчаный. И вот. Вот такой вот он. Это главный вход. Здесь остановочка. И вот а стоянка и все. А, вот здесь еще дорога. Я ее оттуда построил, она идет вот так сюда, здесь, ну, и, ну, вот, автобус ездит, вот так вот, вот там, вот, объезжает, а это у нас, ну, знаете, обычно на многих ЖД вокзалах есть статуя, ну, не знаю, к чему все эти статуи вообще там, ну, я, наверное, думаю, что это, типа, первый поезд, проехавший в этом городе, ну, вот, и у нас также Первый поезд, который проехал в нашем городе, это вот тот поезд, только в уменьшенном виде, как статуя, ну, ну блин, там, кстати, внутри можно постоять, но я входа не делал, так что хрен там кто постоит. Тут, в общем, вот так вот вокруг него и едем назад в город. Там еще я построил ну пару остановок. Вот таких вот. Вот такие вот у нас остановочки теперь. Стеклянненькие с белой крышей. Не знаю, мне нравится. Просто и все. Ну, и что, теперь? Давайте зайдем теперь в наш ЖД. Смотрим, что тут как. Двери вот так открываются, тут, в общем-то, так, э -э -э, информационный стенд, блок А и блок Б. Блок Б – это вот эта часть, то есть первая часть и часть А – это вот эта часть. Ну, здесь, в общем, написано, что как, но я не буду вам читать, вы можете сейчас на паузу поставить, сами почитать. М -м а я покажу, начну с блока А. Так, у нас тут кассы, у меня смс-ка надеюсь вы не слышали, но, в общем, так, у нас тут кассы за кассами сидят вот такие типы мощные типы, прям, кассы все одинаковые, внутри вообще пусто, там ничего особо нет кроме, тут по центру книжки стоят, ну, с той стороны, можно как-нибудь, вот, наверное, нет, нельзя увидеть, ну ладно тут столбик такой, который держит крышу, чтобы та не упала, ну, на всякий случай это у нас а, места для отдыха, где могут люди посидеть, когда ждут автобус или еще чего-нибудь ждут. А, ну, ой, автобус. Футы, поезд. Это у нас у джамшута. Вон джамшут. Но он почему-то залез на стол, видимо, ему так удобно. Меню. Очень прикольное меню. Мне нравится. Я бы с удовольствием ничего этого из этого не ел. Да долбанный. О, джамшут. Mm -hmm. Да что ты будешь делать? Джамшут столик Господи, вот как только всегда начинаешь записывать, сразу кто-нибудь пишет, кому-то я понадобился тут сувениры, там я на самом деле не знал, что поставить, поэтому захрена что то тупо книжных полок и все не было этого норм на самом деле даже со стороны выглядит тоже ну как будто там что-то есть и что ж, раз уж мы на блоке А, то давайте продолжим найдем на второй этаж на втором этаже у нас туалет да, общий туалет Тут 8 кабинок, и вот они все такие, э, как бы толчок, мусорка, и в общем-то все. Посал, вышел, они все одинаковые. Что тут? Что тут? Три, с этой стороны одна, а там по две с каждой стороны. Э, вот так, э, тут, ну, умывальники, на самом деле я должен был их опустить еще до того, как снимать, но я что-то забыл. Ну вот так вот, это мусорка. Вот это все, вот такие штуки у меня, это мусорки. Не знаю почему то мне так удобно и идем теперь плавно переходим в блок б блок б это у нас гостиница состоящая из восьми номеров гостиница называется привал вроде и давайте вот покажу вам первый номер вот он вот такой все номера такие кроме м -м, кроме вот здесь такой же абсолютно кроме вот угловых Ну, они немножко просто по другому выглядят и все Чуть-чуть, ну, внутри чуть-чуть по-другому, и все. Так-то не суть. А, вот эти три номера, это 5, 6, 7, они одиночные. Тут всего одна кровать. Вот. И как бы, да, тут тоже. И все. То есть, а остальные, они двойные. Ну, мало ли, там, двое или один человек. И вниз спускаемся. Тут такие же сидушки, не знаю, блин, диванчики кому как удобно, на которых можно посидеть. Такой же столб, как и там. И еще такие же три кассы. И снизу можно забронировать номер в гостинице. Да, привал. Вот. А, что? Это, ну, здесь должна быть будка охранников, но я ее не сделал, потому что мне было лень. В все время я вообще обленился. И тут, короче, такой главный столб-фонтан, который держит всю крышу. И в то же время он фонтан. Ну еще тут вот такие люстры или как еще можно назвать и стеклянный потолок вот так вот он выглядит и, и фонтан да все и мы вот мы как человек который пришли ну приехали на жд идем своим багажом который у нас якобы есть и мы идем допустим ну на платформу мы вышли у нас багаж ну допустим такая сумка с колесиками знаете и влом нам будет подниматься на лестнице поэтому я построил здесь вот такой трап или как не знаю называется вот так вот Коле... ну, заехали и все и идем нужный нам поезд ну вагон Фух. в общем то я вроде все рассказал тут столух ну, одинаковые так что тут вот такая горка идет везде Стоянка на которой нет машин Дорога идет вокруг Тут я тоже что-нибудь построю, но потом В общем-то Все Что ж Ну, я вроде все рассказал Все показал Так что всем спасибо за просмотр С вами был Черри, всем удачи и пока